Добрый день, друзья! Сегодня у нас с вами очень интересное видео. Сегодня мы разберем способ заработка, которым поделился наш подписчик. Этот способ он испробовал недавно, работает по нему около двух месяцев и дневной доход составляет от 500 до 2000 рублей в день в среднем. Это очень отличный результат, учитывая то, что метод не требует начальных вложений, а работать можно полностью со смартфона. Это мечта многих. Со смартфоном можно путешествовать, можно использовать смартфон в дороге, на работе, на отдыхе, где угодно Даже в любую свободную минутку можно сделать несколько простых действий и заработать неплохие деньги Итак, метод действительно отличный, практически конкуренция по нему минимальна По примерным подсчетам в Рунете работает не более 200 человек Можно сказать, что данный способ приватный и дополнительный плюс, то что метод очень прост. Первоначальная настройка занимает около 30 минут. Этот метод необычный, он использует в своей работе доски объявлений и облачные сервисы. На первый взгляд кажется, что это совершенно разные вещи, что общего между ними. Но сейчас мы рассмотрим некоторые примеры того, как в интернете можно зарабатывать, используя, например, облачные сервисы и доски объявлений. Давайте разберем простые примеры вы можете эти примеры изучить и применять на практике например облачный сервис cloud light сервис который продает в облаке сервера вот, доход 25 процентов навсегда получаете 25 процентов от расходов всех приведенных клиентов например вы привели вебмастера, который покупает сервер стоимостью 20 тысяч рублей в год. Ваша комиссия будет составлять 25% или 5 тысяч рублей каждый год. Каждый год вы можете создать источник пассивного дохода за счет того, что вы привлекли всего одного вебмастера. А что если вы привлекли 10% 50 или 100 веб-мастеров. Да, это возможно. И э, привлекать веб-мастеров можно, не используя персональный компьютер. Можно использовать э, смартфон, соцсети э, и искать веб-мастеров, используя специальный алгоритм. Но сейчас мы не будем на этом останавливаться. Давайте перейдем к следующему способу заработка. Перед вами доска объявлений Авито, ссылку видите на экране. И э, вообще на Авито можно найти много необычных объявлений, и среди них незаметно э, затесались способы заработка. Так вот, смотрите, среди ноутбуков, что я вижу, Adobe лицензия на все программы. Как вы думаете, это официальная лицензия или нет? Давайте перейдем на объявление и посмотрим, что здесь бросается в глаза. Adobe лицензия на все программы 7990 рублей. Есть доставка лицензия в Adobe Creative Cloud. То есть это облачный сервис, который реализует поддержку. Дальше. Внимание. Годовая подписка на все программы Adobe полностью официальная лицензия как такое возможно и внимание на сайте adobe такая подписка стоит более 40 тысяч рублей сколько же она стоит ну вот сейчас доллар подорожал подписка стоит внимание 74 тысячи рублей 74 тысячи рублей стоит подписка очевидно что дизайнера которому необходимы данные программы интересует только лицензионная версия Adobe программ. И он может ее получить. Продавец получает 7990 рублей. Вопрос, как он зарабатывает, где он берет бесплатную лицензию. Но это, как говорится, секрет фирмы, секрет продавца. Я могу дать вам подсказку компании. Подобный Adobe регулярно производит раздачи лицензий под различные акции. Например, это акции учебных заведений. Вы можете формально, как дизайнер, стать студентом и получить бесплатную лицензию во время такой акции. Есть другие лазейки. Например, это командные лицензии, где лицензия может пользоваться большое количество участников одной команды. Если человек, который пользуется данным предложением, входит в группу разработчиков, он также получает доступ к коллективной лицензии. Так вот, продавец в данном случае получает отличную возможность. Мы видим, что спрос огромен. Так, сейчас мы... Перейдем сюда и здесь 316 показов, то есть доска объявлений дает большое количество просмотров за счет вот такого вот спроса. При этом продавец продает официальную лицензию, он не нарушает авторские права и он зарабатывает очень хорошую сумму с каждой продажи возникает логичный вопрос, насколько дорогие товары можно продавать через доски объявлений. И перед вами пример. Например, это физический товар, 3D принтер, стоимость 85 тысяч рублей. Но, как происходит технические продажи? Покупатель делает запрос, он пишет сообщение и мы видим, что даже такой дорогой товар, он востребован и у него большое количество просмотров. То есть, это целевая аудитория. Чтобы собрать такой же количество просмотров через Директ, через Яндекс, через поисковые системы, потребовались бы большие вложения. Дело в том, что конкуренция за дорогие товары и за дорогие запросы очень велика. Цена одного перехода может составлять сотни рублей, иногда даже составляет тысячи. Доски объявлений дают щедрый трафик практически бесплатно. И продавец, если он не владелец данного оборудования, получает комиссию. Обычно комиссия составляет до 10%. Итак, в переписке, ответив и выслав ряд сообщений, продавец получает свою комиссию, которая может составлять за одно действие за одну продажу 85 тысяч рублей. Да на Авито есть и такие продавцы на досках объявлений работают веб-мастера, которые занимаются арбитражем. они продают всевозможные товары, всевозможные услуги. Но какое отношение это имеет к нам? Если совместить возможности досок объявлений, которые дают бесплатный качественный трафик и э, возможности бесплатных облачных сервисов, можно получить отличную схему заработка, которая э, потребует для настройки не более 30 минут и которая будет э, состоять из э, отсылки нескольких заготовленных заранее сообщений, сообщений по шаблону, которые будут работать и которые будут приносить ежедневно доход доход очень неплохой доход который может составлять на начальном этапе несколько сот рублей и в течение месяца он может вырасти до сотен рублей и даже до Тысяч рублей в день это доход плавающий но это полупассивный способ заработка дело в том что одно время вы тратите на настройку данной системы и ежедневно вы тратите суммарно 5-10 минут на контроль на контроль на отсылку заранее заготовленных сообщений на запросы людей этот метод уникальный и если в партнерской программе облачного сервиса вам потребуется искать заказчика услуги, то есть сделать трудоемкий процесс. А в партнерской программе различных программ софта требуется очень хорошо разбираться в теме, знать о проводимых акциях, знать очень много технических вопросов и уметь настраивать коллективные сервера, то способ, который предлагает наш подписчик, ничего этого не требует. Все, что от вас необходимо, это базовая настройка, которая может быть проведена с помощью ноутбука или компьютера и работа, для которой требуется любой смартфон. Это может быть старенький смартфон с доступом в интернет. Не обязательно быстрый доступ. У него может быть треснувший экран, но этот смартфон будет работать и будет приносить вам ежедневный доход. Отличная схема, полуприватная схема, которая на знает не так много веб-мастеров и которая может позволить даже новичку без э, особых знаний без использования дорогостоящих и специальных программ без использования сложных сервисов уже сегодня начать делать простые действия и начать зарабатывать Данный способ упакован в пошаговые видеоуроки. В комплекте вы найдете 10 видеоуроков, защищенную программу-оболочку, лицензионную программу, которая защищает данное видеоруководство от пиратского копирования. В программе вы найдете все необходимые ссылки на сервисы, инструменты, которые позволят максимально быстро настроить данную систему и начать зарабатывать. Повторюсь, первоначальная настройка в минимальном варианте за занимает около 30 минут это совсем немного времени и уже после этого вы можете начать зарабатывать в этом видео мы разобрали несколько способов заработка используя облачные хранилища используя доски объявлений но если вы не хотите разгадывать чужие секреты хотите получить готовую методику где вы сможете по шагам изучить простые действия и тут же внедрить их получив хороший результат. Переходите по ссылке под этим видео специально для подписчиков нашего канала. Сейчас данное видеоруководство продается с отличной скидкой. И э, также важная информация. Дело в том, что э, так как этот метод имеет низкую конкуренцию, будет продано ограниченное количество э, данных э, курсов. Сейчас э, видеоруководство приобрести выгоднее всего, потому что, во-первых, это максимальная скидка, во-вторых, вы гарантированно получите к нему доступ. Через некоторое время э, данное руководство будет снято с продажи. Ну что ж, друзья, если вам интересен данный метод, он действительно прост, он не требует э, начальных вложений на инструменты и сервисы, и его очень быстро внедрить. Переходите по ссылке под этим видео, э, запускайте систему и начинайте зарабатывать, используя смартфон. Да, важная информация, для изучения вам потребуется ноутбук или персональный компьютер, но изучив систему, в дальнейшем настраивать вы по желанию можете и с планшета и со смартфона, лучше конечно с ноутбука, но работать вы можете полностью используя смартфон. Ну что ж друзья, если вам интересна данная тема, переходите по ссылке под этим видео, приобретайте руководство и до встречи на его обучающих уроках.